Ох уж эта любовь, какие муки испытывает как и мужчина, так и женщина, когда количество отдаваемого не совпадает с количеством ожидаемого. Женщина дает больше, чем получает. Поразмыслим в этом видео об этом. Вы можете объяснять, когда количество отдаваемого не совпадает с количеством ожидаемого. Доказывать это. А что толку? Пока нет угрозы разрыва отношений, все воспринимается как игра или не воспринимается вовсе. А единственное средство воздействия это что? Просто уйти. Человек не поймет, что был неправ, пока вы его не накажете. Но после того, как вы наказали его, это будет уже другой человек. И вашим прежним отношениям конец. Он уже знает, где был неправ. Но толку от этого знания. Оно применимо только к вам. Самое неприятное, что никто не сделает никаких выводов с другим человеком. Она. Или он, если на разрыв первой пошла дама. Она будет вести себя точно так же, как и вела себя раньше. И так пока не совпадет. А совпадет ли вообще когда-либо? Теряется смысл наказывать разрывом. Результат воспитания достанется не вам, а это уже противоречие людской натуре. И сколько может быть таких вообще попыток, а? Весьма небольшой процент людей способны учиться на своих ошибках. А скорее всего человек просто не задумывается ни о чем, пока не окажется рядом с крышкой гроба. Ёлки-палки, он про себя, думает. Я и так и мечта не, не успел. Или не успела. Вот и все. И позвольте задать вопрос, а ваше дело отвечать или нет? Что мешает выстроить отношения сразу и очень надолго? Вот чего не хватает? Воспитание? Морали? Чего? Или сама возможность выбора из трех с лишним миллиардов настолько разлагает, а? С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин становиться счастливее, хорошо сначала понимать свой мир, а потом окружающий мир мужчин. Кому понравилось это видео и хотите немножко поразмыслить, то под этим видео вы найдете ссылку на мой паблик ВКонтакте, где вы сможете найти много для себя нового. Подписывайтесь на мой контакт и на канал YouTube. Оставайтесь благополучными. я желаю вам женского счастья. С вами был Гарри Маркелов. Всего доброго, до встречи в новом видео.